Мужчины, каждой девушке нужны крепкие мужские плечи, и не для того, чтобы поплакаться, а для того, чтобы было куда закинуть ноги.